Как понимать события, которые ведут? Я порой сталкиваюсь со смешными провокациями, которые указывают путь или заставляют задуматься. А еще чаще на определенные действия наталкивают очевидные вещи, либо ощущения в теле. Здорово, конечно, но подобные подарки настораживают. Кому это может быть нужно? Чем мне придется отплачивать за это? Никакой договоренности о подобной помощи не было. И чем более истинно то, что я хочу и делаю, тем больше помощи я получаю. А если занимаюсь не тем, то сразу чувствую себя ужасно плохо. Это прослеживается от обычных дел, заканчивая намерением выпить. Даже бокал пива или сигарета может тут же вызвать адскую головную боль, либо что-то еще, из-за чего в следующий раз к этому не притронешься. На физическом плане отличается тремор тела, покраснение щек и земля словно втягивает в себя, тревога. Что это все значит? Поняла, спасибо. Ну что ж, давайте попробуем разобраться, какие строгие у вас охранители. Странные люди, существа. Так хотят, чтобы рядом с ними был кто-то, кто их защищает, но если им не рассказано о том, кто это такой, да, сразу начинаются всякие подозрения. Хотя в общем-то, эффект, как рассказывает коллега, достаточно положительный, но тем не менее все равно есть подозрения. Подозреваем на всякий случай всех, а вдруг, а вдруг, а вдруг. Итак, речь идет о личном охранителе, речь идет о личном защитнике. Откуда он взялся, кто он таков, это, конечно, надо разбираться индивидуально и предметно уже диагностировать конкретно относительно коллеги. Поговорим с вами, давайте, о, вообще о природе охранителей, кто они такие, откуда берутся и зачем они нам даются. Сразу, чтобы было понятно и не возникало ложных представлений о том, что это не некая сущность или не некое образование, которое как-то там стоит за левым плечом и что-то что вам шепчет, что-то вам делает. Несмотря на то, что эта организация достаточно разумная, приравнивать ее к законченному, законченной форме типа человек, все-таки не стоит, чтобы не ошибиться в правильном понимании диалога, в правильном понимании природы. Наверное, в большей степени мы с вами приблизимся к пониманию природы охранника, если представим его в виде определенной программы, программы, которая есть у вас в сознании. Вот если вы попробуете посмотреть на такую специфическую особенность вашего разума именно с этой точки зрения, то, в общем-то, на многие вопросы вы себе ответите, и очень многое станет понятно. Некая программа, как стопор, как дополнительное качество к интуиции, дополнительное качество к воле, дополнительное качество к разумности, собственной разумности. Понятно, что если точка сборки сознания самого человека находится, например, где-нибудь на астрале, то все происходящее с ним при присутствии и активации подобного рода программы охранителя будет восприниматься им как чужеродное вмешательство, потому что эта программа располагается не на астрале. Она располагается на каузальном теле, на будхиальном теле, то есть на уровне сверхсознания. Для того, чтобы начать с ней коммуницировать, ваша, ваша, ваша разумность также должна подняться до этого уровня. Иначе в противном случае вы будете беседовать с ним, ну, скажем так, не понимая его природы, а природа его чисто информационная. Таким образом, в, вас, в вашем разуме появляется некая программа, программа, оберегающая вас, программа, направляющая вас, достаточно судьбоносная программа, и это очень и очень неплохо. Вопрос, откуда она взялась, что такое программа. Да, человек это же не железяка, которую там запрограммировал, допрограммировал, да, это ж, что это такое. А вот когда мы говорим с вами о природе этой, этой силы, здесь мы с вами можем предположить, что, скорее всего, это отпечаток, программа это отпечаток как след в вашем разуме от некоего разума более серьезного, более глобального. Просто в вашем сознании он проявляет себя именно так. И чтобы не возникала иллюзия, опять же, возможно, не только в вашем сознании. Возможно, эта сила хранит очень-очень многих, или не очень многих, но достаточное количество людей, не только людей, и вы все связаны друг с другом по какому-то определенному признаку. И вот этот признак как раз и охраняет ваш охранитель. Это, возможно, ваш род дал вам такого обережника. Возможно, это ваш бог, возможно, это какой-то договор с какой-то определенной силой, заключенный вами в предыдущих жизнях. Или когда-то более в раннем возрасте, когда вы еще это не помните. Но поведение, то, как вы его описываете, поведение, оно говорит о том, что его природа, скорее всего, не монотеистична, то есть она не происходит из религии, она не христианская по, по, по, по классике, не мусульманская, не иудейская, никакая. Да? Это либо языческое проявление, либо родовое проявление, потому что они вмешиваются в жизнь человека с точки зрения не поучить его, а уберечь. А вот, монотеистические силы, как правило, если и берегут только жизнь человека, все остальное они делают ради определенного контроля над его сознанием, для того чтобы сознание достигло определенного результата. Здесь тоже нужен результат, но не только вам, сколько еще и той структуре, которая за вами стоит. Отсюда вывод, чтобы хорошо разобраться с этой силой, вам нужно прежде всего поговорить с ней на том языке, на котором она проявляет себя в вашем сознании, на котором она умеет разговаривать. Не умеет она разговаривать на астральном. Потоки, потому что это сила не астральная, на астрале обычно у нас существуют сущности различного порядка, но не обережники точно, да? то есть там скорее ляру какую-нибудь найдете хорошую, симпатичную, но не то, что будет заботиться о вашем здоровье, о вашем разуме и о вашей успешности. Поговорить с ней именно на том языке, на котором она с вами общается, на языке ситуации, на языке убеждений, на языке правил. Взять в совокупности все те правила, за которые она вас поддерживает или, наоборот, те, за которые ее ругают, и постараться вывести из них общее, а собственно говоря, что это за сила, на что она вам намекает, к чему она вас ведет, почему одно можно, другое нельзя, почему в одних ситуациях вы получаете успех, в других ситуациях в любом случае речь идет о магии, не колдовстве, как о привлечении неких сил для совершения и для получения какого-то личного результата, а именно о магии как контакте с силами не человеческого происхождения и нечеловеческим способом. А это значит, что здесь надо применять магические законы и магические правила, первые и главное из которых анализ как ни странно, математический анализ в магии стоит на первом месте, а все остальное уже на втором. Чтобы сила и жизнь человеческая не разбрасывалась на пробы, в магии существует метод анализа для вычисления главного. И таким образом магическое сознание может силу вкладывать в главное, получая стократный эффект, чем обычный человек, который вкладывает силу по наитию, абы во что, ну, во что приходится. В да? людей, в ситуации, в собственные эмоции, в переживания, в состояние здесь и сейчас. В магии сила вкладывается в главное, то есть в общее математически выверенное информационную компоненту, которая является основой вашего сознания. И вот когда вы понимаете, в какую компоненту надо вкладывать силу, вы разбираетесь с основы вашего сознания, понять, что за сила за вами стоит, что за бог с вами контактирует и почему, не составляет уже абсолютно никакого труда. Хорошо, что вы вообще выявили такую закономерность, потому что мы с вами знаем, коллеги, о том, что человек существо невнимательное, оно иногда очевидных вещей не замечает. Например, вот как описала коллега ситуация со своим опережником. Так что, в общем-то, считайте, что полдела вы уже себе сделали, вниманием, своим его присутствием выделили. Осталось делать за ним многим, установить правильный...